Хочу просветить сегодняшнее зело памяти Хмаре Петру Яковлевичу. Заслужить человек, чтобы о нем когда-то хотя бы вспоминали, потому что была годовщина, на днях была годовщина, 10 лет как его не стало. Ну и новации. Понятно, что ворвалась эта тема, с которой фактически я как-то себя к этому прописываю, потому что подставил ему плечо как в обществе воспринимается любая инновация во все времена всех, всех народов. Вначале ухмыляются, хихикают, затем начинают присматриваться, обсуждать и на третьем этапе просто практически применять. Ну, а кто хихикал, тому все равно, над чем хихикать. Так вот, сейчас технология изоляции маток. Уже проходит и второй этап обсуждения, и те, кому нужно, кто понял, о чем идет речь и для чего это нужно, уже практически применяют. Первый раз в жизни я давал, ну, в общем, держал слово у изголовья Петра Яковлевича, когда провожал его последний путь, и пообещал ему, что доведу эту тему до логического завершения, до практического применения и заставлю скептикам, скептиков всех снять перед вашей памятью шляпу. Тяжело было, конечно же, это все <свят> ложить на практические рельсы и еще параллельно отбиваться от, от этого всего, всего невосприятия. И самое главное, от науки прежде всего. Потому что куда не сунься, где не скажи, рот не открой и сразу тебе в упрек. А где научное обоснование? Петр Яковлевич хотел, чтобы я защитился, и ему было бы, ну это было бы таким хорошим аргументом для подтверждения статуса этой темы, этой технологии, как уже с научным подтверждением. И как-то я рассказывал, как я рассказывал, когда в свое время имел неосторожность, еще далеко до Хмары, сказать о своих вот первых шагах. Это было конец 90-х. Ну, как всегда, пчеловоды после первого чистительного блета хвалятся своими достижениями, а именно сила семьи и количество рамок расплода на момент Абула. И вдруг... У Малыхина почему-то нет вообще ни единой личинки, а оказывается, матки в изоляторах. Ну, я часто об этом говорю, что здесь началось, лучше не вспоминать. Как сакалы загнали меня под поле, и я долго не выходил, лет 7, аж пока не появилась первая статья в украинском пасечнике украинского бжельництва, бджельниц... ну не важно. Статья в 2005 году Петра Яковлевича. Он как ученый эту тему не знаю откуда источник, откуда он брал эти, ну черпал начало. Ну в моей практике я использовал изолятор только для избавления от зимнего расплода. У меня ума не хватило бы в то время узнать о, о дальших достоинствах этой э, этой технологии. Ну, когда я познакомился с Петром Яковлевичем, я узнал, кто такая Анна Маурицева, Эльгип и Майер Майер. Оказывается, принцип формирования жирового тела абсолютно не так, как мы это усвоили, впитали что есть понятие не зимняя пчела, а зимующая, и та, которая не выкармливает маточным молочком расплод, как раз она и является вот этой зимующей пчелой, сохраняет весь свой потенциал биологической, биологической возможности перезимовать. Ну и со временем мы Ездили, где только не были, с Петром Яковлевичем. В конце, перед 2008-2007, по-моему, мы были в Крыму, в Симферополе, я познакомился с Милениным Михаилом Ивановичем. оттуда пошло. И мы вместе были одного мнения, потому что он давно уже занимался этой темой, но точно так же, как и я, нигде не мог ее продвинуть, потому что все построено было на старых постулатах. И мы в один голос сказали, что Петр, я должен отдать хмаре за то, что он эту тему вообще поднял. Взял на себя эту бурю возмущения и прежде всего, как будущим ученым, прежде всего, бурю гнева от науки. Ну, а мы к практике, но ну, нас нельзя было как-то просто так закатать, потому что практики мы уже подтвердили и смотрели со стороны. Но ну, мы авторитетность особую не представляли для сообщества пчеловодного. Кто хотел, кто попробовал, получилось, в втихаря занимались. И так до сегодняшнего дня. Так что прошел пернистый путь этот изолятор. И на сегодняшний день, кто ну как-то отдает предпочтение, не предпочтение, а пытается увязать технологию с особенностью конструкции изолятора, ничего особенного в конструкции нет. Есть изолятор Хмар, есть изолятор Миленина. Я, кстати, от Миленина узнал о Ковалеве, российском чиноводке, который тоже давно уже занимался. И Хмара у нас вот так вот Просто получилось течение обстоятельств. Ну, ему хмара, если бы не родился, то его нужно было придумать. Эту тему мы сейчас допустили вот в таком довольно-таки широком ассортименте по применению. Всем здравствуйте. Я из Кыргызстана. Меня зовут Пек. Владимир Егорович, у меня вопрос. Вот вы говорите, что у вас над, ой, под гнездовыми корпусами есть кормовой корпус. Можно ли при двухматочном старте на два корпуса, то есть на два гнезда, поставить потолочную кормушку для развития? Да без проблем. Гнездо-то одно. У вас гнездо одно расплодное. Единственное, всегда рекомендую, когда вы будете расширять гнездо, Значит, ставьте медовые рамки все вниз нижней матки, потому что по природе они все равно будут поднимать вверх. Это автоматически будет стимулировать и большое потребление корма, кормление личинок, и охватывать будут верхнюю нижнюю матку. Точно так же, если вы будете давать под корм, ну понятно, вы вниз никак не, не проникнете, Вверх ставьте кормушку без всякого, в крайнем случае при каких-то ротациях вы можете верхнюю рамку медовую опустить вниз для по нижней матки, они будут его поднимать снова вверх и это будет стимулом для имитации приноса нектара, приноса, то есть кормления. Спасибо вам, Владимир Егорович, за все. У меня вот такой вот вопрос. Может, вам или, может, кто-то это делал. Значит, я хочу в этом году попробовать выводить маток на джентерском соте. Но при этом сначала побро... посадить матку ну, в изолятор. Там Хмар или Врезной, или миленина, в любой изолятор. Подержать 2-3 дня матку в изоляторе, потом уже... Матку пересадить в джентерский сот. А то бывает так, что она в джентерском соте не всегда засевает. Не... Кто-нибудь делал так или нет? Вообще-то логика есть, конечно. Бывает часто, что матки капризничают на засев в замкнутом пространстве. Да, логика есть, может быть. Если подержать ее какое-то время, вы хотите именно от этой матки взять яйца. Но, интересно, почему я отказался от джентерского сота вообще? Почему? Потому что маточное молочко ну, срабатывает. Вывод маток, да, и хорошая тема, но первая половина сезона, когда еще идет вывод маток, краевая пора, там без проблем могут матки откладывать яйца в замкнутом пространстве. Молодые особенно. Старые уже во второй половине лета ее туда и, и не помещая, потому что кроме проблем ничего не будет. Каждый пчеловод, надеется, уже запущена серия. Я дважды дважды, два сезона обжегся на этой теме жентерского сота. Пока начало было сезона нормально, затем вторая половина пошла, я матку помещаю в джентльский сот, а у меня график, у меня конвейер семьи воспитательницы, нужно давать личинки для прививки, открывая там ноль. Матка посеяла, посадил вечером, проконтролировал полностью яйца, даже в некоторых ячейках и больше было, чем положено. Но на утро ни единого яйца. Бывает матка посеет, челы побрасывают. Бывает матку посадишь, матка сама не сеет. Поэтому вот ваше предложение, ну, ну все практика, не получается. Понимаете так вот, нету аксиомы, нету панацеи от всего, всех технологий. Логика есть. Раз логика есть, практика, значит, подтвердит. Можно таким способом я вообще-то, если матка у меня элитная, или вот я с нее планирую сделать селекцию на пасеке, я не, не сажу ее ни в какие изоляторы, я просто делаю на ней отводок, чтобы она не отроилась, чтобы ее не поменяли там, когда мне не нужно. Сажу ее в отводок, включаю инстинкт выживания, и все. И они ее держат, небольшое количество в этом отводке, небольшое количество расплода, яйца, соответственно, небольшое количество, как наука предлагает, давать, ну, ограничивать матку в яйцекладке, вот эти вот однорамочные изоляторы, и затем брать крупные яйца, вернее, из крупных яиц появляется личинка, и переносить их для будущих маток. Поэтому логика есть, пробуйте. Или же вот такой, как я говорю, вариант. Я отводок сделал в стороне, хорошая матка, рискованно держать ее весь сезон, старую элитную матку для... Ну, для селекции. Значит, отводок сделали, и она вас до конца сезона отработает, как часы. Я хочу дополнить, я тоже занимался джентльским сотом ну, пару лет, а потом увидел, что с ним такая самая морока, как Владимир Егорович говорит, то яйца пропадут, то мало их стало. ну если 10-15 маточек сделать, это и ничего. а если нужно 40-50 и часто промахи, раз и не стало яиц. и я от него отказался, просто отказался. это лишняя морока и лишний промах. ну я хотел от этой матки также взять в соте и из этой же семьи сделать прививочный Ящик, я сделал прививочный ящик, чтобы они первые дни откла это и выкармливали. Но вы хотите сделать семью воспитательницу из этой семьи, или же стартер, чтобы выкармливали эти пчелы? Если семья воспитательница, да, разумно, вот этой матки должны именно эти пчелы и выкармливать личинок будущих маток. Все тут мы постоянно об этом говорим. Если вы хотите сделать, вот у вас сформировали, вот я перед этим сказал, отводок. Делай на этой матке и отводок в стороне. У вас семья, целая стала семья безматочная. Безматочная семья с той пчелой, которую нарастила, вернее не нарастила, а <къех> продуцировала эта матка. Матка в отводке будет вам откладывать небольшое количество, как вам нужно, крупные яйца, там, личинок будете брать. И в эту безматочную семью давайте на воспитание. И все, всего-навсего. Это моя тема, поэтому я здесь любую ситуацию, капризы вам подкорректирую. То есть, получается, та безматочная семья, она будет являться и стартер, и воспитательница. правильно я понимаю? Ну, конечно, все в одном лице. Даже если матку вы не удаляете, вот первую половину лета вы делаете, ну, формируете семью-воспитательницу, и работает матка, хорошо откладывает яйца еще, в общем, на всех парусах. Вы можете внизу создать расплодное гнездо, где работает матка, а вверху у вас воспитательное деление для маток, будущих маток, то есть воспитывать личинок. Вы можете жесткий старт даже при наличии матки в гнезде сделать жесткий старт. То есть вы сформировали гнездо, Внизу матка работает. Разделительная решетка. Вверху открытый расплод, там небольшой. перга И молодая пчела поднимается вверх. Для кормления открытого расплода. В этот момент ставите к вечеру привешенную планку с личинками. И закрывайте на ночь. Эта работа небольшая, потому что она, она стоит того. Игра стоит свеч. Почему? Потому что вы делайте ставку на эту племенную, ваше ядро, делаете селекцию, вывод маток, поэтому закрыть ее на ночь пленкой, отделить в общем два, два, два корпуса, нижняя расплодная с маткой и верхнее гнездовое, где будут закла... эм, воспитывать будущих маток, то есть кормление личинок. Прием будет, конечно же, максимальный, потому что вы создали вот этот же прототип Стартера. Прототип стартера. В Эдклю изолировали наглухо нижнее отделение. Вверху у вас никого, молодая пчела, кормилица. Приверочная планка, есть корма, в общем, есть и кого кормить, и кому кормить. И все. На утро, они приняли за ночь, на утро вы отвертаете или к обеду отворачиваете до половины этот уголок или, ну, как получается, пленку, поднимается дополнительная пчела-кормилица снизу и начинает довоспитывать этих личинок. Но самое главное, вы добиваетесь приема. Стартер и воспитательница в одном лице. Нет никакого смысла держать на пасеке какой-то штат лишних семей, стряхивать со всей пасеки молодых пчел, только лишь для того, чтобы они вам больше приняли. Во-первых, прием маток, все мотководные хозяйства не стремятся к большому количеству. Они просто сделают лучше больше семей воспитательниц и больше серий по прививке. Чтоб там было небольшое количество маточников. И конвейер на весь сезон. А так зарядить туда 50 штук, и семья еле-еле их тянет. Там по 200 грамм маточного молочка. Ну, плюс обогрев, не обогрев, Так что... Вот такая философия по стартеру и воспитательнице в одном лице. Всем здравствуйте. Ну, чуть-чуть поздно подключился. Ну, так понял, негативно отзывались от джентльменском соте. Ну, не знаю, я вот уже лет десять им пользуюсь меня немецкий джентльменский сот. Довольно-таки очень удобно и практично, и прием хороший. Но я вот как делаю? Ну вот я делаю, как Владимир Игоревич говорит, я, семья, которая материнская, это же семья у меня и воспитательница. Я вот э, подготавливаю сот, матку ищу, сажу туда на ночь, она откладывает яйца. Э, утром, там, ну, в обед яйца отложены, я матку забираю, сразу делаю на ней отводок на старой матке. А эту семью оставляю яйца, открываю их на три дня, пока выдут личинки. Ну и потом делаю колодец. И через 4 часа вставляю прививочную рамку. Ну, и потом, правда, убираешь эти э, сивые маточники. И все нормально. Спасибо вот, Владимир Горьевичу. У него много чего поднаучился. Хороший вариант. Ну, в таком случае, смотрите, вопрос на вопрос. Получилось у вас... Не успел с эфира удрать. Теперь надо отдуваться. Смотрите, получилось у вас эту... Ну, первая половина сезона, так где-то, я так понял, до, ну, какое время, самого начала, когда райвая пора, его основной вывод маток, в сот работает. Почему я на него клюнул? Да, конечно, хорошо, никаких не нужно, особенно в полевых условиях, не нужно никаких приспособлений, там перенос личинок. Посадил матку в коробочек, все, она села на завтра эти. Ну, специальные <связать> пыптики там по, по мисочкам порастыкал и все да хорошо когда маток выводить первую половине лета ну а в основном у это май у нас да работает но я работаю на маточном молочке и начал продолжать дальше но не тут-то было потому что только <связать> райвая пора прошла начинаешь использовать джентльский сот, но все, уже то матка не сеет, то матка насеяла, пчелы выбрасывают, поэтому и спрашиваю всегда, и я всегда предостерегаю, смотря какую вы исповедуете технологию. Вывод маток, да, пожалуйста, это первая половина лета, роевая пора, матку садишь любую молодую, старую, в джентльском соте она сеет. Ну, и причем вы вот сейчас, если я правильно понял, это было у вас в единственном числе, вот, матку вы осадили. Никто против джентльского сота ничего не имеет против. Я сказал, если выводить маток, первая половина сезона без проблем. Игрушка просто как находка. Ну, дальше уже все, могут быть проблемы, и пчеловод попадет под вот такую неприятность. Будет надеяться настроить, сформирует отводки, будет надеяться на маточники. А, а там не, никаких маточников, потому что проблема. Когда переносишь сам, даже если кто пользуется джентльским сотом, все равно освойте перенос личинок. Все равно освоите. Потому что даже в жендерском соте, там получается, по-моему, всего третья часть, если не четвертая, с этими фишками, Берется с личинками, остальные пропадают. Личинки, ну просто сказка одного возраста, и не использовать их. Поэтому все работает, никто, никаких претензий к женщинскому суду. Но просто по, по назначению и по сезону. Да, все верно, вы сказали. Я пользуюсь им только именно для вывода маток. И чем он мне нравится, что не травмируется личинка, что на процентов остается целая. Так я стараюсь выводить, чтобы вот кормление личинок э, приходилось на цветение садов. Как я вот в книгах читал, еще раньше советских, что в этот э, момент, когда идет небольшой взяток, даже вот взяток идет, что меняется качество молочка, но ну, лучше. И матки качественнее становятся, когда идет небольшой даже взяток. А так я не знаю, вот я вот пробовал даже в этом году, в вот 21 я выводил, у меня тут поздно появилось, но я пока обкатал в материнской семье, я выводил уже чтобы не соврать, это в конце июля. Но семья воспитательница была не именно эта материнская. Была другая безматочная семья. Там даже с вещевых маточников не на чем было делать. И тоже хороший прием, хорошо вывели. Закладываю, да, я не помного закладываю. По 22 матки, где-то вот так 22 маточника. Чтобы побольше корма хватало. А да, он именно вот сот джентерский, он именно для вывода маток. Для малыша, конечно, это неудобно. Очень много возни. Это матку пока найди, пока посади выпусти. Нет, а для вывода маток, вот мне вот нравится на небольшой пасеке. Мне кажется, самое то. Ну, без проблем. Фильтруем каждую, каждую рекомендацию, каждую технологию, какие-то моменты через, через практику. По-другому не получается. Добрый вечер, Владимир Егорович. Добрый вечер всем пчеловодам. Вот я хочу приобрести изоляторы хмары. Изолятор хмары, он один стандартный, или там есть, может, разные, там на 230-ю рамку, на 300-ю. Изолятор хмары выпускается в стандартном формате, 20-230 длина и нет 200, 360 длина и 240 высота. Универсальный в своем применении он для любой конструкции ульев абсолютно, потому что междурамочный. Вы можете в рут поставить его вертикально, он будет захватывать, если на двух корпусах зимуете, он у вас захватывает и полностью верхний корпус, и половину нижнего. В Дадане, если вы зимуете, там достаточно его горизонтального размещения, потому что площадь очень большая. Чтобы захватить клуб, вернее перемещение клуба, было всегда таким, что матка находится в зоне захвата клуба. И он... Стандартный них. Уже пошли модификации. Треугольник, я из него вырезал. Потому что задняя часть не особо нужна там, потому что, ну, каждый пчеловод знает. Зимокку встречаешь, задняя часть, корма остаются и ну, она просто холод создает. Поэтому сделал, разрезал ее по диагонали на две, на два треугольника. Затем из треугольника этого еще треугольник, то есть изолятор модуль. Короче говоря, изолятор, формат изолятора – это абсолютно непринципиальный вопрос в изоляции маток. Это всего лишь инструмент технологии. Их вариантов множество. Я их постоянно показываю, практически, наверное, каждый год. Десяток вариантов. А изолятор хмары, почему я ему преддаю... Ну как бы сказать, вот начало начало такого вот вашего, ваших первых шагов широкоформатный изолятор. Он, у каждого изолятора есть свои недостатки. У хмары, изолятора широкоформатного хмары, есть недостаток того, что он очень большой, охлаждает гнездо, режет клуб пополам. Поэтому изолятор такой широкоформатный, между рамочным, Это курс молодого бойца. Постоянно об этом говорю. Вас научит вот это, этот минус, эта деталь, формировать максимально компактно гнездо на полнометных рамках. Чтобы не было 15 килограмм меда, укомплектовано в 12 рамок по килограмму полтора, изолятор посередине, рамка, семья ушла в сторону, и все, на этом зимовка закончилась. А используя изолятор, то есть отсутствие расплода на протяжении всей зимы, осени, зимы и весны. Запаса кормов этих, тех же 15 килограмм, но сконцентрированные в 4-5 рампах и посередине изолятор, предостаточно хватит до, для, для средней посилия семьи. И деваться будет клубу некуда. Никогда матка не останется вне зоны захвата клуба. Так что... Изолятор. Я еще в, 2000, в 2005 году я с Хмарой познакомился, а в 2006 уже была моя статья по технологии против химии или время новых технологий, по-моему, в 2006 седьмой год. Я давал ему эту статью на рецензию и внизу написал. Придет время, главное, главное чтобы тема пошла в практическое применение. А какого будут, какой будет формат изолятора в дальнейшем, каждый пчеловод будет применять согласно своих возможностей, потому что ульев сейчас разновидности, и удавы, и альпийские, и поливоды, и какие только, пожалуйста, и рожеделоны, и доданы, и лежаки. Поэтому каждый будет приспосабливаться по своим возможностям, своей конструкции ульев. Но самое главное знать, для чего это нужно и что нужно создать, чтобы, это, чтобы матка осталась в зоне захвата клуба. Маленькие изоляторы тоже имеют свой недостаток, потому что бывает вот, вот такой прокол, когда его разместят в, одной, в одном месте. Особенно вот на полурамку сейчас страдают пчеловоды, когда зимуют на полурамках. Куда его деть, этот маленький изолятор, в нижний корпус, верхний корпус, а если еще на трех корпусах зимуют, Поэтому или, или в начале зимы матка может застыть, потому что клуб вниз сформируется, или в конце зимы, потому что семья вся подожмется кверху, к теплу уже во второй половине зимы, тоже матка может остаться в захвата и погибнет. Поэтому все, если кто-то обратил внимание на эту тему, на эту технологию, Берите за основу какой-то уже существующий, а дальше перейти на какой-то другой формат, сделать и самое главное этим заболеть. И получить, конечно, соответственно, положительный результат. Тогда у вас будет все. Все получится. Вечер добрый, Владимир Егорович, Иван, Краснодарский край. Я начинающий пчеловод. Изоляторами не пользовался. В этом году хочу попробовать пользоваться изоляторами. Вот, уже сделал хотел задать вам вопрос такой даже не вопрос, скорее совет у меня есть возможность выезжать осенью в сентябре в плавни вот. изолировать я буду на акации изолировать и скорее всего на подсолнух, после подсолнуха буду выпускать матку Вот, и я хотел бы вашего совета спросить на, в плавни, когда буду на астру выезжать, есть смысл изолировать матку или все-таки ее выпустить. Смотрите, если вы хотите взять там товар по максимуму, пожалуйста, изолируйте, получайте товар где-то недели на три, изолируйте матку. И если у вас есть возможность затем нарастить, ну, в течение трех недель, трех-четырех недель, нарастить зимующую пчелу, значит без проблем изолируйте. Преимущество будет уже в чем: во-первых, получите товар по максимуму раз и когда вы выпускать будете матку для наращивания силы, обработайте от клеща. Очень важный момент. Очень важный. Больше даже он стоящий в дрое раз бывает, чем сам, само получение товара. Потому что вы будете выращивать, ну, когда там получится после этих планей и на три недели-четыре зимующих пчел, они будут выкамливаться в отсутствии паразита. В крайнем случае с минимальным его титром. Да, я понял, спасибо. Но дело в том, что после плавней, наверное, уже не получится нарастить пчелу. Вот, пчелу я могу нарастить между подсолнухом и плавнями. Получается, у меня больше месяца. Вот. Большого взятка плавни не дают. Вот я вот именно хотел и понять, идет износ пчелы там небольшой, там поддерживающий взяток, но максимум может быть по магазину, у меня восьмирамочные улики, максимум может быть по магазину они принесут, то есть будет выделять Астра, хорошо, но ну, не более того. Смотрите, ну а сколько у вас, какой у вас период после этих плавней активного сезона, есть ли поддерживающий взяток? После, после плавни у меня активного сезона уже практически нет. Плавни заканчиваются 10 ноября где-то. Ну, в начале ноября заканчиваются уже плавни. И уже э, заморозки ночные. Вот, днем еще тепленько. Летают они, но уже, в принципе, пыльцы не несут. Вот. А до плавней получается больше месяца. Ну, тоже, как такового взятка хорошего нет. Смотрите, ну у вас такая ситуация, как у нас <клёх> в свое время я с подсолнухом обращался. Я мог наращивать либо силу семьи до середины подсолнуха, это у нас 20 июля, до 1 августа закрывал всех полностью маток. Но до этого времени у меня было месяц времени, как в принципе и у вас, для наращивания силы. Если, у меня, если мне удается получить максимум разновозрастного расхода, на середину этого вот, подсолнуха, этого взятка. Значит, я закрываю маток уже окончательно и до самой весны. У вас тоже получается месячный провал. Значит, выращиваете сколько получится у вас, какая возможность есть нарастить максимум силу семьи и, изолируя матку перед плавнями, у вас будет уже количество, достаточное количество зимующих пчел, потому что изолировав, пускай там будет какой-то взяток с плавни или с чего-то еще, чего неважно. Уже не выкармливающая пчела маточным молочком личинку, даже если попадет она под взяток какой-то небольшой товарный последний, износа фатального не будет. Также пускай это вас не смущает. Вот наращивайте у вас месяц прекрасных ситуаций для наращивания силы. Закрывайте перед плавнями и вперед для зимовки. Да, спасибо. Я так, в принципе, и думал. И подтвердили лишь мои предположения. Спасибо большое. Выздоравливаете. Я смотрю, вы приболели. Выздоравливаете. Здоровья вам. Да, я, в принципе, в самом начале еще попросился уйти. Потому что думаю, ну, мое скрепление, может, кому-то надо есть уже. Но не успел. Удрать пошли вопросы, значит, уже либо, либо терпите, либо скажите, все, иди отдыхай. Не-не-не, ничего страшного. Я сегодня первый раз на вашем Zella, Вот Меня сегодня добавили в число доверенных пользователей. Поэтому мне очень интересно, очень хотелось задать вам вопрос. Ну, даже не вопрос, а как бы э, посоветоваться с вами по этому поводу. Вот, поэтому спасибо большое, что не ушли. Хорошо, в таком случае терпите. и и будем осуждать добрый вечер всем владимир игоревич так все-таки когда выпускаем маток из изоляторов когда пошел принос пыльцы активный или календарно Я просто сейчас в замешательстве у нас уже тепло настает пыльца вот-вот пойдет а по календарю то еще маловато времени смотрите вот вам чтобы вы в этом замешательстве не заблудились когда выпускать, или при, при, при приносе первой пыльцы, или пчела уже летает, а блюд был <coughs> неделю назад, а то и больше, а вы все ждете, когда появится первая обножка, и выпускать маток. Выпускайте маток выпускайте сразу после хорошего очистительного блета. Делайте ревизию и выпускайте спокойно маток на то количество рамок, которое позволяет э, тянуть семья. Пока появится там пыльца, надумает появляться в природе, матки начнут сеять, понятно, активность будет. Уже раз изолятора они сразу включат э, хорошую такую пятую скорость. Поэтому выпускайте сразу маток. Пока не насеют, пока появится личинка, эту личинку они будут кормить за счет жирового тела собственного. Они не будут потреблять ту пыльцу, какую вы ждете там кто-то когда-то принесет. Пыльцу будет потреблять уже. Молодая пчела, когда выйдет с первого поколения, потому что только у нее активен фермент протеаза, синтезирующий, расщепляющий эту пыльцу. А пока пыльцы нет, вот смотрите, три дня она сеет и три дня яйца, а затем три дня личинки, и только на седьмой день появится первая личинка старшего возраста, которую нужно кормить уже медопервовой смесью. Так что вы успеете вписаться в эту природу, пока она там раскачается. Главное, что вы сделаете спокойно ревизию. Уберете там ненужные рамки, плесневые, ну мало ли какая картина. Я всегда делаю именно так. Полную ревизию, выпускаю сразу маток, полную ревизию. И пока обрабатываю клеща, есть пальца, нет пыльцы. Самое главное, чтобы не было, чтобы был очистительный облег. Пчела сбросила зимующая все, что она накопила за зиму. А потом она выровняется. Конечно, сильная семья, природа, как и предусмотрела, эти закрома, эту, это там целая летающая продовольственная база. Это пчела, если она не кормила личинку, вот с роем, когда выходит, два поколения молодых пчел и старшие, они кормят маточным молочком, и даже в отсутствии пыльцы в природе, потому что пока нагреют место, пока туда-сюда. И тем не менее не просаживается, Потому что все идет за счет вот этого потенциала собственного, жирового тела. Так что не бойтесь, выпускайте сразу. Конечно, не расширяйте по первое поколение, как меняется, вот тогда можете давать. Сверху корпус или сбоку, если лежак. Но не разрывайте гнезда, не разрывайте. Микроклимат они создают сами, и вы даже на старых матках можете, если нет возможности там играться с отводками, и хотите проскочить в пору, и взять первый товар именно зимующей маткой. Ну, мало ли какая ситуация. Проходили мы эту школу, эти возможности, вернее невозможности. Так что вариантов много. Первое поколение вышло, все. Вот тогда вы даете особенно в роевую пору, столько рамок суши, сколько у вас рамок разного возрастного расплода. В противном случае ускорите раение Перезимовавшая старая матка и старая пчела, это то, та коалиция роевая, которую вы не удержите. Не будет три дня, дойдет она кульминации, на третьем поколении хорошей силы, не будет взятка, два-три дня, все, уже чемоданное настроение и выглядывает. Поэтому особенно пчеловодам выходного дня учитывать эту особенность. Ну тут выбор, почему я спрашиваю, выбор затруднен у меня, потому что у нас эти очистительные облеты, они всю зиму, это... Я южнее Краснодара нахожусь. У нас там раз в неделю, раз в две недели этой зимой летали пчелки. И сегодня летали. Поэтому... Я вот никак не добьюсь от вас указывать сразу регион. Регион, желательно знать ваш регион и вашу практику. То есть, сколько вы занимаетесь чего-то, чтобы я не, не подбирал слова вам ненужные, которые вы уже давно знаете. Поэтому всегда скажите, где это, как можно сориентироваться вот, в обсуждении, рассуждении, потому что вы сейчас скажете, что вы в Италии, а я голову ломаю, когда у нас еще вон, снега по колено. А там уже у вас началось развитие. Это я к примеру. Да, прошу прощения. Ну, я изолирую четвертый год. В этом году всю пасеку, за исключением 8 семей, заизолировал. И в принципе доволен, смотрел. Бегло просматривал, доволен. Все нормально, которые изолированы, нормально. Которые не изолированные, 8 штук, 50 на 50 значит 50, ну, в четырех есть расплод в одной трутовка откуда-то появилась в смысле матки нету но она затрутовела ну это не важно ну главное что где заизолированы, там проблем нет по крайней мере пока ревизию не делал не видел проблем а которые не заизолированные там проблем 50 вот такая статистика вы так и не сказали, откуда вы. А, да? Краснодарский край. Ну, а, нет, я сказал, я южнее Краснодар, На 60 километров. А я севернее, на 230 километров. Ейский район, север Краснодарского края. Ну, я следил за пчеловодом, знакомым из Ейского района. Тоже. Сергей, он тоже, наверное, здесь. Вот У нас бывает разница большая в температуре. Да, разница очень большая. Я почему говорю, что вот плавнее выезжаю в в начале октября у меня заканчивается уже, и у нас уже заморозки. Вот. А в ноябре ездил в Сочи туда, ну, на побережье, еще купался в начале ноября. А у нас уже здесь холодно. Владимир Егорович хотел такой вопрос задать. Только приобрел этот сублиматор на горелке. Вот. Пользуется, как правильно щавели кислоты? Вот вы в последнем ролике, по-моему, говорили, что разгонять до температуры 180 градусов а у меня там инструкция которая к нему шла там написано 220 градусов как правильно до какой температуры разгонять его ну в принципе можно разгонять и до 220 но щавлю кислота нагретая до температуры 200 и после 200 уже выделяет то есть превращается в муравьинную кислоту это тот, самый, тот же шакарицид как и щавлевая кислота, их есть три кислоты. Молочная, щавлевая и муравьина. Но ну, пчеловоды, кто старается таким щадящим способом обрабатывать пчелу, чтобы меньше было последствий. Потому что я в одно время муравьинкой как-то вжегся. Ну, были, мы не знали, что, оказывается, есть за 90% концентрация, есть меньше 80%, ну как и у спирта. Ну и поставили 90, и крышечки эти из-под консервации налили, пока до второй семьи. А первую, которая обработала, поставила крышку, она же панически вся в выскочила просто пулей с улья, И так на траве погибла. Поэтому вот с этих соображений, хотя если даются такие щадящие дозы, температуры, то ну, узнавать нужно. Кто? Спрашивайте всегда у тех, этим пользуется. Я вам могу о водном растворе щавлю кислоты рассказать, потому что я с ней фактически на пасеке вырос, с этой щавлю кислотой. Термокамера, конечно, была в свое время, 80-е годы. Ну, а затем бипин одно время путался под ногами. Ну, и после бипина вот, щавлю кислота, там изоляторы пошли, все, безрасплодный период. Поэтому, не страшно, не смертельно, но Смотрите, как это будет отражаться на зимовки пчел, на их на физиологии, их, их состоянии, в общем. Так что та же самая кислота, та же самая органика. Спасибо, Владимир А еще такой вопрос, смотрите. Ну, конечно, вот надо у практиков поспрашивать, как лучше. И еще хотел спросить, обрабатывать, если вот чай, кислой слой сублиматором, если будет открытый расплод, на личинку может это как-то повлиять пагубно или нет? Да вообще-то вы старайтесь, мы в свое время, я скажу то, с чем я сталкивался еще в 80-е, когда мы доставали, после каждой качки, а конвейер был у нас довольно-таки хороший, минимум три качки, законом мы захватывали, акация с эспарцетом, липа или поэль, гречка, подсолнух, ну, и после каждой качки рекомендация была обработать от отчаяние кислоты, то есть, вернее, щали красотой от воротоза трижды через семь дней достаешь рамку и распылителем, то есть на распылитель настраиваешь росинку, и, в общем, ветер ты обрабатываешь раз клеща, раз самого себя. И понятно, что был и открытый расплод там без всякого... И не опраска, сейчас я так уже сниму с языка у вас, вы сейчас за хотите сказать, не, не, не даст ли это реакцию на аскосироз. Никакого аскосироза не вызывает щавля кислота. Щавля кислота, то есть аскосироз вызывает, но я не хочу об этом говорить, есть такой у пчеловодов один, один серьезный порог. Когда мы режем гнезда перед окацией, чтобы она не зароилась и быстрее в общем, вошла в работу, разорвали гнездо. С семье деваться некуда, они его гоняют матку, чтобы она сеяла. Ну, на выходе получаем в лучшем случае затормозить семья. А в худшем болезнь. Поэтому щавлея кислота на открытый расплод. Ну, я не знаю, я вообще последние годы, вот лет 25, четверть века будет, кстати, на следующий год, будет 25 лет, как я занимаюсь и изоляцией маток. Конечно же, безрасходный период. Выгнали, родилась эта фраза, выгнать клеща на взрослую пчелу, где его можно расстрелять из любых акарицидов какие только в вашем пользовании. Так что... Сейчас с открытым расплодом, ну не знаю, пробуйте. Но на скасироз это не действует, если у вас нормальное кормление, нормально, семья развивается. Щавле кислота это не причина появления скасироза. Только у меня вопрос к владельцам, ну будем говорить, таких более медовых пасек. Кто-то может подсказать, что сейчас с ценой на мед в Украине? Имеется в виду оптовая. А чего молчим, я не понял. Нет у нас и медовиков взяла. Ну так я скажу, минимальная цена была полтора доллара. Сейчас где-то в районе двух была. Не меньше. Оптовая цена. Имеется в виду оптовая. Экомет прислал смс-ку 62-63 гривны вот, тоны. Ну вот плюс-минус, да. Хорошо, если удержится на этих позициях, 2 доллара, то это, об этом только мечтать бы. Самое интересное, что с ростом как бы цены на мед, вроде говорят, что и на пчелиные семьи, и на пчелопакеты, вроде как, цена растет. Но, ну, тоже вопрос такой бы проверить. Ну, смотрите, это мы умеем. Что, что, а я как-то в 90-е годы, в конце 90-х, да не, по-моему, в середине, ну, в общем... Знаменитые наши эти лихие 90 -е. Продает на рынке бабка-буряк. Ну, свои выращенные. И вдруг резко поднимается цена. Я говорю, бабушка, а что ж такое так вот резко пошла цена вверх? Она кажется сыночек, а ты что, не чужо? Доллар повысился. Поэтому <связывается> сейчас повысится оптовая цена на закупку меда. Конечно же, тут в засаде сидят и те, кто пасеки обслуживает, возможно. Так что тут, ну, я не знаю, как, как этот феномен назвать. Вот Мы сами приходим на рынок, две, стоит две женщины, торгуют овощами. Вернее, одна овощами, вторая молочными. Подняли цену. И та, и та. Потому что поднялся доллар. Так купила Молока возмущается, почему он под... почему цена на молоко поднялась. А там, говорит, тут доллар поднялся. Эта молочница дальше идет покупать овоща, а там тоже ж, э, не, не лапки мщи хлебают. И там тоже подняли, соответственно. И мы вот так вот сидим на, на вот этом сучку, пили, пилим его экономическом. Ну, никуда от этого не денешься, это рынок. Так что там сразу, как только, где у кого горе, а есть, найдутся структуры, на этом нажиться. Поэтому ухо востро держать и как-то выживать в, этом, в этой специфике. А можно тогда еще такой вопрос? Вот ваше мнение лично, как вы думаете, стоит ли уважающим себя пчеловодам ну, спекулировать на этом? Понимаете, тут я всегда, у меня любимая моя фраза. Там, где коммерция ступила своей коварной, корявой ногой, там о морали и нравственности даже речь не стоит. Поэтому смогут ли пчеловоды вот так вот перебороть себя или, или как-то принять позицию порядочности при жизни, а там. Ну, я не случайно сюда подчеркиваю, не придумайте инстинктов для пчел. Умейте руководить инстинктами пчел. Всегда будете на высоте и будете, будете получать результат. И не придумайте инстинкты пчелам по своим проблемам. То, что у вас коммуналка неплощена, или у вас там покрышки поменять на зиму надо. Ну, вот такие у нас, вот такие подходы. Поэтому тут я не знаю, как, как можно призвать вот к этому, к этой порядочности, к джентльменству, раз дайте хоть хоть кому-то шаг вперед сделать, не оглядываясь, потому что только мы сделали, стоит на ступеньку поднялись вроде цельный намет поднялись, а у тебя снизу сразу раз эту ступеньку уже назад не и ты карабкайся, корабкается, и, и фактически бывает крутимся в одной в одной паре, потому что нужно вот это обновление, ремонт нужно вощину менять нужно. Если пересчитать сейчас эту ценовую политику, то, что мы каждый год покупаем, и препараты в том числе, и обернуться назад, когда цена была на мед полтора доллара, и была одна цена на ремонент, а сейчас два доллара, а цена на ремонент повысилась. И вот так, ну, такие мы есть. Еще вопрос, если можно. Кто-то в курсе на территории Украины, действуют какие-то законы, которые защищают пчеловода от потрав? И кто-либо с этим сталкивался, может быть? Я вам могу подтвердить, потому что в 2018 году у нас в Украине вся была черная вся карта потрав. Три области только не зацепила. А так, ну, там до, до скандала конкретного компенсировали единицы. Поэтому сейчас мы стараемся и беседу вести с фермерами на местах, и с службами, те, кто отвечает за это. Мы добились постоянной комиссии в случае потравы, чтобы в течение суток сразу, это благодаря нашей спилке пасечника Украины, подали такую вот на, в кабинет министров, чтобы была постоянная комиссия в случае потрав фермерами или там рассиневодами. Сразу там была э, государственная служба, продовольственная, там была полиция, там была ветеринарная служба, экологи и так далее. В течение 24 часов нужно создать акт о потраве. Ну и сейчас мы над этим работаем. Ну сидеть, конечно, ничего не получится. Благодаря вот, э, таким вот прагматам, активистам в этом плане, мы идем, вначале мы, вот я скажу за себя, вначале мы пошли на собрание, на, соб... на собрание, а на встречу с фермерами. Просто нос к носу. Мы, вы воды, мы пчеловоды, мы, казалось бы, живем в жестком симбиозе. Ну, почему вы должны нас травить, мы должны страдать из-за того, что тебе нужна прибыль. Не нужно нам платить уже за опыление, пока, вы не, пока у вас мозги не появятся. Не нужно нам вот этих вот плат за там какие-то. Хотя бы не травите. Ну, таким вот способом. Вначале мы с фермерами пообщались, затем с местными властями. Затем пришли к министерству нашему Украины. Постояли там, повозмущались, затем постояли возле... Верховные Рады повозмущались, ну, как-то вот такими способами мы показали, что нам это болит. Обратите на нас внимание. Мы за свои деньги создаем басики, мы за свои деньги вывозим на опыление, мы за свои деньги лечим, мы за свои деньги восстанавливаем от ваших потрав. Мы, делаем, мы решаем продовольственную программу всему обществу, всему обществу, за свои деньги. И мы еще должны ходить, в шапку снимать и гавкать, и кланяться, нас не травите хотя бы. Поэтому, ну, нужно подрывать пятую точку и вперед на вот эти все мероприятия, подключать активистов, самим не лениться, по-другому не будет. Еще тогда вопрос такой, ну это уже такой сопутствующий. А вот при встрече с этими аграриями, вот каково эмоциональное такое напряжение было? Они были готовы к этому? Они понимали или не понимали? Вот Эмоционально как это проходило? Были они, будем говорить, недовольны, может быть, тем, что пчеловоды начали что-то двигаться? Вот это интересно. Какая была у них реакция у большинства? Ну, я вам скажу, что пришли довольно-таки немногие. Но, тем не менее, кто-то пришел. Послушали. Нас было больше в несколько раз. Посмотрели, послушали. Да, действительно. И плюс законодательную базу еще сюда обязательно в порядке. Во-первых, показать свою активность. То, что мы коллектив. У нас общество пчеловодов-любителей. Мы собрались, пригласили какие-то там структуры местные. И когда мы приглашали, кстати, вот на что били, на что мы сразу ударили, и так вот побойнее, пригласили общественность. Это абсолютно нейтральные люди, те, кто составляет главное ядро общества, это учителя, медики, библиотекари, ну, не важно там, и так далее. И вот они присутствовали при в нашем общении, эколог был. Мы говорим, вы понимаете, вы сейчас потравили, это был восемнадцатый год, как раз я тоже попал под раздачу, восстанавливал все лето свою пасеку, на следующий вот пакетами. Я говорю, сейчас пчелиная семья, пчелиная семья в природе, и пчела вообще как таковая, как структурная единица, является как биологический фактор, это как барометр, экологического благополучия. Сейчас упали мы, поставили нас на колени, погибли пчелы. Но завтра, вы не забывайте, что завтра пойдут мелкие насекомые, там крупные домашние животные, люди и так далее. И продукты, которые, которые выращиваются на полях, вам не привезут там где-то, и не дай бог, с Китая, вам не привезут продукты где-то там из Европы, где какой-то анализ то есть серьезно к этому относятся, а с наших же шпалей придут нам продукты. И завтра они попадут на столы, в садики, в школы, в больницы, в армии и так далее. Поэтому сразу посмотрели, ай, действительно, а действительно. Но от общественности это абсолютно нейтральная прослойка общества. Вот почему сюда боятся даже самые крутые олигархи боятся общественность, общественного мнения, общественного порицания. Казалось бы, что там, они, у них и своя армия, и полиция, и, и кого, и все хозяева, в общем, жизни. Но тем не менее, общественного возмущения боятся, стараются не попасть, и ни, не ни попараться никаким никуда. И вот таким вот способом мы старались со всех сторон. Ну и хорошо, если и с двух, короче, с двух, кулак, с двух кулаков улупить и посмотреть чисто как человеческий фактор нос к носу с фермерами и с другой стороны, пускай общественные организации пчеловодные занимаются вот этой законодательной базой, чтобы фермеры знали, если получится фатрава то ему не сдобровать и у нас такие серьезные проплачивали суммы и маловаж между ними расходится ну вот в общем вот так вот где и где-то и получается Так где-то как где как-то свистнуть и надеяться, что кто-то сделает, не получится. Придется за себя побороться. А поднимаю эти вопросы для себя. Почему? Потому что в этом году у нас в Николаевской области очень много насеяли рапса. Очень много и практически некуда и убежать. Вот насчет рапса. Смотрите. У нас в прошлом году, или позапрошлом, позапрошлом да. приезжает фермер, приходит в общество пчеловодов фермер и говорит... Пожалуйста, можно пригласить, вот, кто желает, выехать на, ко мне на опыление? У него там, по-моему, 2000 гектар рапса. Ну, все перелянулись, знают, что слово рапс – это, это смертный приговор. Потому что у нас травят в основном горох, рапс. Сейчас кукуруза уже пошла, и подсолнух, под, до подсолнуха добрались. Ну, хорошо, рискнули, получили товар. Во-первых, раз он пригласил, гарантия того, что он не потравит. Основная обработка идет в фазе бутанизации. И фермеры это прекрасно растеневоды, это понимают. В фазе бутанизации. Потому что если он в фазе цветения потратит, из-за того, что ему или некогда было, или не достал лекарства вовремя, то есть этих пестицидов, значит, надо, работ... надо обработать по цветкам. По цветкам обработал 10 дней, на, на рапс не идет пчела. Она не опыляет урожай, он теряет урожаи. Потравил он и потравил и этого цветоеда, и пчелу потравил, и все. И стоит он мертвым грузом, этот, этот массив рапса. Оказывается, и кстати, и хорошая была рекомендация, сконцентрировать на рапсе как можно больше пчелиных семей. Я на Европу эту идею подал, там сразу ее схватили. Ну, там не нужно объяснять долго. Они сразу посчитали, прикинули. Логика есть, все. Теперь ложим на практические рельсы. И получилась случайно какая ситуация. Вместо того, чтобы не одну семью на, на гектар рапса привезли для пыления, потому что там как подсолнух. Для того, чтобы полноценно пылить гектар рапса или подсолнуха. Одна семья нужна. А привезли четыре. В общем, сечение обстоятельств. Полетела лётная пчела, пыльценосы, а он хороший пыльценос, на этот массив. Они этому цветоеду не дали даже на цветок залезть, пчелы массово. Получил фермер урожая в два раза больше, не обрабатывал, плюс сэкономил на химии и стали друзьями. Я здесь рассказывал, и здесь, возможно, дошло до того, что вот фермеры какие-то начинают приглашать на опыление. Но раз он приглашает, понятно, что он сохранит всю эту инструкцию, то есть будет соблюдать всю инструкцию по обработке полей. А есть, конечно, такие, такое хамло, он среди дня будет бежать с этим, с этой бочкой. И. Добились мы того, что у нас, во-первых, вечернее время обрабатывают до утра и оповещают местных, ну где ты стоишь, регистрируйся, знаешь, что там пасека, за два-три дня звонят и говорят, там и там будет обрабатывать. Если у кого кто-то попал под серьезную обработку, желательно до часов десяти закрыть. Мало ли кто попадает в такую ситуацию, прям стоит в этой в этой химии и обработали в среди ночи. Хорошо если в среди ночи. То пока роса еще есть пчелы выпускать, роса сошла, вот тогда можно как-то обезопасить, то есть минимальный будет вред для ледных пчел. Так что вот такие, видите, есть маневры, есть Прежде, почему я всегда говорил человеческий фактор самый важный, самый важный, постоянно их бить по голове этих фермеров. Им тоже нужно жить. Если прийти к этому консенсусу, плюс и законодательная база еще будет, они будут оглядываться на эту законодательную, чтобы можно серьезно рассчитаться, поплатиться. И человеческий фактор. И, глядишь, и мы будем хоть чувствовать себя... Человеками. Не то, что просто для всех сами, сам себя все, все сделал, сам купил, обработал, вывез, привез, все и потравили. Хотел бы немного еще добавить, Владимир горщ Смотрите, раньше препараты были, вот вы говорите, в ночь да, обрабатывают. Я живу тут в сады, рядом яблоки выращивают. В были времена они вот в ночь обрабатывали, а препарат действовал всего там 10-12 часов. Сейчас же препараты, вот, которые ее РАПС обрабатывают, и САДЫ, вот нам присылают это оповещение, да, вот будет такая-то -такая обработка таким-таким препаратом. Заходишь в интернет, смотришь, у него там срок действия, там, я не знаю, там по трое суток, по четверо суток. То есть, если кто будет в данной ситуации, на это особо не надейтесь, что ночью обработали, а утром выпустили. И ничего не будет. У нас, когда вот только начали с вот этими новыми препаратами зарубежными там западами обрабатывать, мы тоже с агрономом договорились. Все, я сутки продержал. На следующий день я их выпускаю, пчел, и пошел массовый падеж. Хотя прошло уже сутки после того, как обрабатывали. Так что смотрите, имейте в виду. А не могли они просто за сутки запариться? И вот я подтверждаю, я тоже смотрел про эти препараты, которые на Рабс обрабатывают у нас тоже каждый год высевают вокруг меня, значит я, э, там значит ограничение лет пчел до пяти суток, но ну, я ограничиваю трое суток и под вечер четвертых выпускаю, ну как бы проблем не было вот в таком случае. Нет, тут не запаривание было, тут именно пчела прилетала с обножкой и при прилетала с поля и сыпалась. Недавно была какая-то конференция. Международное, Выступал немец. У него спрашивают, как у вас по травами и вот по степени токсичности. А их четыре в основном. Он говорит, у нас, и именно вопрос задали по первой, второй степени токсичности. Он говорит, у нас такие по закону уже не применяют. Такие вот, ну там где возможно сутки сработает по в изоляции. А все остальное, то, что было разрешено первое, второе, ну куда его девать. День заплачены, производство налажено. Ну вот, те, кто не успел глазом моргнуть, и все, но там и обрабатывает. Беда, конечно. Почему и мы пошли двумя путями? Законодательным и человеческим фактором. Возле меня тоже всегда рабс. Но аграрий э, с Германии, э, никогда я не закрывал пчел, и никогда потравы не было. А от меня дальше другие аграрии, километров 15-20, там всегда весной падала пчела. Ну, возможно, у вас вот работают они биоинсектицидами. Есть такие биоинсектициды, они не вредны для пчел. У нас как-то тут прокатывали, но что-то сказали, дороговато. Ну и отказались. А так, конечно, вот я занимаюсь с 99 -го года. Раньше вообще проблем не было никаких с этими потравками. Вот до 17 -го года, когда я первый раз попал под этот обстрел. Езди где хочешь, где ставь, где вот тебе приглянется. А сейчас как заяц, блин, из кустов. Бегаешь за этими аграриями. Где поля, какие поля, когда обрабатывать будешь. Они тоже наглеют сволочи, блин. И такие проблемы сейчас, конечно, стали, как в домино, как в домино. А это же не шутка, каждый загрузи, перевези, закрепи. Ну, не знаю, что дальше будет, посмотрим. В одиночку сразу вам говорю, и оберегаю, и предупреждаю. Это, это ситуация Дон Кихота. Бой, борьба с ветряными мельницами. Только в коллективе, общественные организации пришли, посмотреть на вас будут. На как на одного, на вас никто не будет смотреть. Потому что у фермера... Ну, будем сейчас открытым текстом. Денег больше и, и так далее. И все вытекающие из этого обстоятельства и возможности. Поэтому только общественное мнение, только общественные организации. И влиять, и требовать. от Министерству. Ну, это все, это все нужно делать. Мы это все проходили. Мы, оно сейчас у нас еще не отшлифовано. Но, тем не менее... Хоть, хоть как-то мы запустили эту воду под лежачий камень. Конечно, это все хорошо, когда я с вами согласен, да, что в коллективе Сила. Да, я тоже состою в союзе пчеловодства. Вроде там какие-то письма пишут, создали... Э, там, телеграм канал, этот телеграме то есть это э, сайт, где аграрии, вроде туда вступают, вроде оповещают, но опять же, это постоянно бегать. Они вот написали, вот будет обработка, а ты уже дальше как хочешь. Конечно, если бы государство заботилось, заботилось бы о сельхозниках, ну и о нас крестьян, то есть, то создали бы законы, условия, все, и был бы порядок, а так всем наплевать на такой оптимистической ноте. Спасибо всем сегодня за участие. Извините за мое состояние. такое. Ну Хотелось бы хоть между собой пообщаться, если от меня толка слова не было. Итак, до свидания, до следующей встречи. Всего доброго. Не болейте.